Всем приветик. Совет от вашего ума. Расклад плюс игральные карты. Так, любовь, здоровье. Деньги, любовь. А здоровье, деньги, деньги, отношения, любовь, любовь, отношения, отношения, деньги, любовь, отношения, здоровье, здоровье, здоровье, деньги, здоровье, отношения, здоровье, любовь, здоровье, любовь, Lane. деньги, деньги, деньги, любовь, здоровье, любовь, отношения, любовь, отношения, здоровье, деньги, энергия, отношения, любовь, любовь, финансы, отношения, финансы, отношения, здоровье, энергия. Финансы, возможности, любовь, отношения. Итак, теперь давайте по сферам посмотрим. Давайте в плане отношений. Так, совет по поводу отношений. Отношения бывают разные. Итак, во многих видео я говорил, какие могут быть отношения. Так, Как вы относитесь к своему уму? Достаточно хорошо вы цените свой ум, свои знания. Даже пользуетесь ими хорошо. Как ум относится к вам? Он вам хочет сказать, чтобы вы еще обучались новым знаниям, отношения по поводу личной жизни. У вас все хорошо. Там не надо вам переживать. По поводу отношения к своему организму. Тут надо обратить внимание на свой организм. По отношению к окружающим людям, которые вас окружают, вы хорошо относитесь. По отношению к животным, которые тоже у вас могут быть, которые вас окружают, либо ваши домашние питомцы, либо же вокруг вас, которые даже вам могут встречаться, ну, к птицам даже. Возможно, кто-то птиц кормит. Также по поводу природы. Вы тоже хорошо относитесь. К вам природа относится тоже хорошо. По поводу рабочих отношений. Возможно, с кем-то вы не так хорошо общаетесь, а есть люди, с кем вы очень хорошо общаетесь, извините, очень хорошо общаетесь. С кем-то вы не очень хорошо общаетесь, а с кем-то вы очень хорошо общаетесь, даже прям как друзья. Также по поводу ваших друзей, именно тех друзей, которые для вас самые лучшие, тоже у вас хорошие отношения. Главные, друзья, конечно же, это вы сами. Вы сами у себя самые лучшие друзья. Вы хорошо к себе относитесь. По поводу финансовых отношений нужно вам поменять взгляд. Я уже заговариваюсь. У меня у взгляд на финансовый вопрос. Включите. По-умному. Как начать относиться к финансам? Так. По поводу любви. Давайте посмотрим. Любовь. Совет от вашего ума, от вашего опыта жизненного. Опыт может быть разным. Неважно в каких вопросах, сферах, рабочих знаниях, в личной жизни, с друзьями. Опыт – это именно те моменты, те ситуации, которые вас чему-либо обучают. Итак. По поводу любви. вас… Нет, точнее так. Ваш ум вас любит? Да, но хочется, чтобы вы больше давали своему уму знаний, чему-то новому обучались. Обязательно. По поводу вашей любви к уму. Вы не, не просто вот забываете да про свой опыт и про свой ум. Вы бываете, что вообще забываете даже про за самих себя. К окружающим людям вы стараетесь хорошо относиться. В личной жизни у вас хорошо. По поводу лю любви к природе вы хорошо относитесь к природе. тоже к вам хорошо относится, Вас ценит? Любит. Также ваши родные к вам хорошо относятся. Знакомые к вам хорошо относятся. Ваши друзья тоже вас любят, тоже хорошо к вам относятся. По поводу рабочих отношений. Бывает, что вы общаетесь, вы дружелюбно, стараетесь ко всем хорошо относиться, но у вас есть, есть какие-либо, не то что неприязни, а вот вы можете с кем-то не прям так хорошо общаться, просто чисто рабочие отношения. Также по поводу любви к самим к себе, по поводу в эмоциональном, не то что в плане, вот, в эмоциях, вы иногда подаете своим эмоциям, то это хочется, то вот это вот к вам увидели, это захотели всего То есть у вас есть желание, вы на поводу у своих желаний идете По поводу вашей души Вы очень любите себя, свои души, вы прислушиваетесь к своей душе Также вы хорошо относитесь к тому, что вас окружает Благодаря вашему окружению вы чувствуете любовь Конечно, есть люди, которые не показывают свою любовь Они даны для опыта, это надо понимать Не все могут вас любить, для этого тоже есть баланс Кто-то любит, а кто-то нет Это баланс Так, энергия Энергия ума у вас Давайте посмотрим. Достаточно слабое. Вам, возможно, нужно больше не то, что читать и чему-то новому учиться, а именно понимать те знания, которые вам, вот вокруг вас, вот ваше окружение, и также жизнь вам показывает подсказки, либо же какие-то... Не то, что подсказки, а вот чтобы вы понимали и чему-то начинали не то, что учиться, а именно те обучения, чему вы учитесь, и если даже вы чему-либо даже не обучаетесь, а вас ваша жизнь вас учит, вы должны это понимать, вы чувствуете. Да, возможно, так и так, и так. Есть подсказки. Но вы должны еще правильно воспользоваться. В опыт. Всего то, то что есть подсказки у вас в жизни бывает. Да? Кто что-либо там вам посоветовал. Или у вас в жизни случаются такие моменты, что как не то, что он не мираже, как дежавю. Вот, или во снах вас пытаются именно не намекнуть, а именно... Не натолкнуть, а вот чтобы вы увидели и понимали, что вот, оказывается, для чего да, дано было это все, чтобы был опыт, что-то понять в своей жизни. По поводу энергии вашей души. Ваша душа, возможно, не так прям сильно именно в плане энергии. Вы работаете, устаете, вам нужен отдых. Когда вы отдохнете, у вас будут силы. Вы сможете новые знания применять. Можете даже в личной жизни чему-то новому обучаться, начать понимать противоположный пол. Много книжек начать читать. Также, когда вы начнете много чему учиться, вы начнете много знаний приобретать. Получается, вот вашей будет самообучение для вас будет идти в пользу. И также, если вы будете учиться, вы будете много знаний получать. Неважно, в каких заведениях вы будете учиться, главное, что вы будете учиться, даже если и через интернет дистанционно, у вас будут знания. По поводу энергии вашего опыта. У вас имеется опыт, но этот опыт вы можете не прям так хорошо применять, не в полную мощь, можно так сказать, а именно вот что-то конкретно вы только применяете. Но если вы будете использовать свой опыт жизненный, или также вот делиться своим опытом, например, рассказывая, что-то говоря, или записывая и продавая это, или просто вести блог о чем то также на вашем опыте смогут люди многому чего научиться, познать. Энергия вашей силы воли очень мощная. Вы можете со всеми трудностями справиться. По поводу энергии ауры. Аура у вас хорошая. Энергия настроения. У вас бывают эмоции, но вы эмоции можете овладевать своими эмоциями, именно поступать так, как вам нужно будет и необходимо. Бывает, что эмоции берут над вами вверх, и вы начинаете эмоционировать. И тут должен включиться ум. Вы задайте себе вопрос, мне эти эмоции нужны? Для чего мне эти эмоции? Мне эти эмоции доставляют какое состояние? Хорошо или не очень? Какое именно у вас состояние? Для чего вам нужны эмоции? Вы можете даже не эмоционировать. Если даже вдруг происходят какие-либо ситуации, и вам не хочется испытывать эмоции, вы можете не эмоционировать, не испытывать этих эмоций, Потому что эмоции могут повлиять на ваше настроение, на ваше здоровье. Так, финансовом вопросе. Если будете использовать ум именно работать с умом, то у вас финансы будут очень даже хорошими. И вообще по отношению к финансам, если вы включите не то, что включите подход к да, сумму, а именно воспользуйтесь умом, как правильно финансовом вопросе решить. Финансовый вопрос у вас это все получится. У вас будут именно финансы, возможности что-либо решать. Также вы будете с умом тратить деньги на то, то что нужно. Да, возможно, вам придется абсолютно на что-то потратить, на какие-то нужды будет необходимо. Но также вы понимаете, что вы сможете заработать. Все будет начинаться по чуть-чуть. И вы уже сможете маленечко набирать копить, потом опять у вас начнутся траты, а потом вы сможете уже намного больше накопить то, что вы уже хотите, на что-то мечтаете, у вас будут финансы. Также вы начнутся траты, будете тратить по чуть-чуть, также опять копить, опять тратить и опять копить. По поводу именно финансового вопроса. Если вы будете правильно тратить деньги, половину тратить, а половину денег копить, то вы будете чувствовать себя в финансовом вопросе более безопасней. Намного лучше. Если вы только половину потратите, а половину остается, Вот это ваша половина, которая останется. Вы будете знать, что если вдруг нужно будет на что-то их потратить, у вас они есть. Что-то вам нужно необходимо, будет, например, лекарство. Вы сможете купить себе. Также ум вам советует, чтобы вы использовали свой ум, свои знания, свой опыт. Всем пока.